Снова всем welcome! Это снова я. Сегодня в Японии 31 декабря. Мандариновый сезон. Вот видите, какие большие мандарины. Просто гигантские. Сегодня хороший день, примерно плюс 15, где-то 18 градусов. Он побольше. Это вот гьюзу. Вот. И я решил немного проехаться на велосипеде, поснимать вот, в вот, принципе, вот тоже мандарин. Ну и тут вот, японские мандарины, мекан, смесь а, грейпфрута и апельсина, где-то такой средний вкус у, него, вот, у этого мекана. Вот, так как сегодня 31 декабря, но, к сожалению, снега не выпало, вот, придется встречать Новый год без снега. Какой раз уже? В принципе, за все годы, что я живу в Японии, ни разу еще на Новый год не выпадал с ним. Вот, я хотел бы поздравить всех моих подписчиков с Новым годом. Вот, спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы подписываетесь, ставите лайки, комментируете. Мне это очень важно. И Я бы хотел поздравить вас с Новым годом, пожелать счастья, успехов, здоровья. Чтобы у вас всегда было, как говорится, желание смотреть и комментировать новые видео. Чтобы у вас всегда были деньги. Чтобы у вас всегда была хорошая работа. И вы жили в свое удовольствие. Ни в чем себе не отказывали. Вот. Но для тех, кто хочет приехать в Японию. Конечно, обязательно приезжайте. Вот. Тут, в принципе, жить можно. Единственное, конечно, немного все по-другому. Вот. Естественно, чтобы у вас все ваши намеченные планы сбылись в новом году, чтобы у вас все было хорошо. Вот, в семье, вот. вашей э, вашей личной жизни. Ну, на работе, на учебе, где бы вы там не были. Вот. С Новым годом. Вот с Новым 2017 годом. Все, увидимся в следующем году! Счастливо!